Bonjour les Здравствуйте, друзья! У меня сегодня баклажаны. Вкусно получается необычно и не жирно. В панировочную крошку добавляю сухие приправы, какие только есть дома: сухой базилик и смесь прованских трав, а еще сухой чеснок и черный перец. Обязательно посолить и все тщательно перемешать. Займемся баклажанами. Не знаю как у вас, но тутошные баклажаны не горчат, поэтому я их не вымачиваю в соленой воде. Режу их на кольца приличной толщины. Баклажаны нужно брать крупные, пузатые, потому как кружочки должны быть большого диаметра. Баклажановые кружки смазать растительным или еще лучше оливковым маслом, но без фанатизма, и окунуть в крошку с двух сторон. Чем больше крошки, тем хрустящее получится блюдо. Проделываем операцию со всеми заготовками и на противень. Все это нужно запечь до готовности. Я на температуру не поскупилась, 190 градусов и 25 минут достаточно. Пока баклажаны доходят до нужной кондиции, приготовлю начинку. Помидоры режу на некрупные кубики. Из зелени остановилась на петрушке и базилике. Измельчила их и перемешала с помидорами. А вот и красавчики баклажанчики. Подрумянились, будем их начинять. Выкладываю помидоры с зеленью на одну половинку баклажана, вторую оставляю пустую. На помидоры тертый сыр, который хорошо плавится. Теперь баклажан сложить вдвое. Вот здесь-то и понадобится размер XXL, а иначе не сложить его. Наведем порядок на противне и в духовку, доходить минут на 5-7. Температуру можно убавить до классических 180 градусов. Айда баклажаны получились классные, аппетитные. На вид тещен язык, но это только на вид. Пробовать и есть их лучше в теплом или горячем виде из-за сыра. И пока они горячие, хрустят очень вкусно. Кто еще не подписался на мой канал, милости просим. А я вам говорю, бон аппетит и авентол.